Спорт, мото, спорт, мото, спорт, мото, спорт, мото. Это программа Чудеса на виражах. телезрители. Телекомпания «Студия-1» приветствует вас. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию просмотр гонки командам чемпионата России по спидвею, проходившей 12 июня в латвийском городе Даугавпилс. На соревнованиях встретились команды «Локомотив» город Даугавпилс и «Лукойл» город Октябрьский. Съемки чемпионата остались благодаря спонсорской поддержке нефтяной компании «Лукойл». На сегодняшний день команда «Лукойл» – одна из претендентов на призовые места в командах чемпионате России. В состав команды вошли сильнейшие гонщики Башкортостана. Под первым номером стартует юниор команды Константин Корнев. Восьмой статановый номер Руси Валия, восьмой статановый номер Руси Шеерметов. Итак, в первом заезде стартует по первой дорожке белый нашлемник второй стартовый номер легендарный Михаил Старостин. По второй дорожке красный нашлемник, 9-й стартовый номер, известный прибалтийский гонщик Андрей Королёв. По третьей дорожке юниор команды «Локомотив», желтый нашлемник, первый стартовый номер Константин Корнев. И по четвертой дорожке в синем нашлемнике выступает знаменитый гонщик команды «Локомотив» Владимир Колодей. Стартовая лента поднята вверх. борьба началась. вырывается вперед. За ним следует Андрей Королев и Владимир Колоди. Колоди обходит Королева и пытается обогнать Старостина. Но Старостин далеко оторвался от соперников и упорно лидирует. Константин Корнев идет четвертым. По-прежнему лидирует Михаил Старостин. А за ним идет Владимир колоде третий Андрей Королев, четвертый Константин Корнин. А вот и финиш. Михаил Старостин приносит своей команде 3 очка. Итог заезда 3-3. первой дорожки 11 стартовый номер. Красный нашлемник Николай Кокин. Команда «Локомотив» сильнейший гонщик. По второй дорожке лидер команды Лукол Ренат Марданши. Под четвертым стартовым номером в белом нашлемнике. По третьей дорожке юниор команды «Локомотив» Максим Андреев. У него синий нашлемник и 12 стартовый номер. По четвертой дорожке спортсмен юниор команды Лукол Третий стартовый номер Андрей Ганцев. У него желтый нашлемник. Рычаги сцепления отпущены и стальные кони гонщиков «Ренольс» вперед. Идет захватывающий момент. Прорывается вперед Ринат Марданшин им следуют гонщики локомотива Николай Кокин и Максим Андреев. И четвертый в этом заезде Андрей Ганцев. Генеральный спонсор нашей команды нефтяная компания «Лукойл». Благодаря именно их поддержке гонщики команды смогли в этом году полностью обновить амуницию, купить мотоциклы и запасные части к ним. К слову сказать, стоимость вот такого вот стального коня 5000 долларов. дорожки такой же. Лидирует по-прежнему Ренат Марданшин. Идет четвертый круг заезда. Лидирует Ренат Марданшин. Пытается обогнать Марданшина, но ему это не удается. И вот гонщики пересекают финишную линию. Общий счет заезда 3-3. Общий счет гонки 6-6. На первой дорожке пятый стартовый номер Флюрко Лемулин, команда «Лукоил». На второй дорожке 13 стартовый номер Владимир Воронков, команда «Локомотив». По третьей дорожке шестой стартовый номер Талгат Галеев, команда «Лукоил». И по четвертой дорожке 14 стартовый номер Денис Попович, леньер команды «Локомотив». Гонщики набирают обороты. И... И старт! Сразу же вперед вырывается Владимир Воронков. Его упорно преследует Талгат Галеев. На первом, круге заезда, на первом круге заезда Денис Попович совершает падение и уходит с трека. Талгат Галеев упорно преследует Владимира Воронкова, но это ему не удается, к сожалению. Владимир Воронков упорно лидирует. Талгат Галиев преследует его. Идет второй круг заезда. Первым идет Владимир Воронков, второй Талгат Галиев. И третьим идет Флюр Калимулин. Талгат Галиев совершает еще один рывок. Увы, увы, ему не удается догнать Владимира Воронкова. Болельщики кричат, ликуют. Итак, финиш. Первым пришел Владимир Воронков. Счет заезда 3-3 и общий счет гонки первой серии заездов 9-9. Участвует Николай Кокин, 11 стартовый номер, команда «Локомотив». Михаил Старостин, второй стартовый номер, команда «Лукойл». Команда «Локомотив», 12 стартовый номер, Максим Андреев и Константин Корнев, первый стартовый номер, команда «Лукойл». михаил старости счет заезда два Давшин уже догоняет Воронкова. Он уже его почти что догнал. Но, увы, увы, все равно Владимир Воронков первым пересекает финишную линию. И счет заезда 3-3. Алгат Галеев на третьей дорожке, девятый стартовый номер Андрей Королев и на четвертой дорожке, пятый стартовый номер Флюр Калимулин, команда Алукуэлл. Старт выигрывает Андрей Королев. Идет упорная борьба за вторую позицию, но Флюр Калимулин все-таки упорно ее у... Пытается обогнать Флюра Калимулина. но опытный гонщик все-таки удерживает, удерживает, удерживает вторую позицию. Идет напряженная борьба. Владимир Колодий пытается обогнать Флюра Калимулина. Но опытный гонщик команды Лукойл уверенно удерживает вторую позицию. И Колодию не удается его обойти. Идет напряженная борьба. По-прежнему лидирует Андрей Королев. За ним идет Флюр Калимулин, затем Владимир Колодий и замыкает гонку Талгат Галеев. Держится в том же плане. То есть первым лидирует Андрей Королев, второй Флюр Калимулин, третьим идет Владимир Колоди, замыкает гонку по-прежнему толка от Галеев. Борьба продолжается. Болельщики ликуют. И финиш. Первым лидирует Андрей Королев. Счет этого заезда 4-2. Общий счет в двух серий заезда. Борьба за первую позицию. Но все-таки Михаил Старостин отбивает эту первую позицию. За ним идет Владимир Воронков. Третьим следует Константин Корнев. И замыкает гонку Денис Попович. Мы уже говорили вам, что Нашей команды нефтяная компания Лукол достаточно солидная организация. И за годы своего существования она зарекомендовала себя как одна из самых экономически стабильных предприятий России. И немалая заслуга в этом президента компании «Вагита» Олег Вагит «Вагит» Юсуфович – всесторонний, развитый человек. Он не только экономист большой буквы, он еще большой любитель и поклонник «Спидвей». Дорожки спустились пока следующим образом. Первым идет Михаил Старостин вторым идет Владимир Воронков, третий Константин Корнев и замыкает гонку Денис Попович. Итак, финиш. Лидирует. Первым приходит к финишу Михаил Старости. Счет заезда 2-4 счет семи заездов 20-22. Наша команда лидирует. Команда По третьей дорожке Андрей Королев, девятый стартовый номер. По четвертой дорожке лидер нашей команды Ренат Мардашин, его четвертый стартовый номер. все-таки борется за первую позицию. Ренат Мардашин выступает в профессиональной пульской лиге. Он член сборной команды России. А в этом году Фортуна как никогда улыбается Ренату. По итогам личного чемпионата он вышел в порт на континентальный зону. Положение на треке. Первым идет Андрей Королев, вторым Ренат Мардашин, третий Виталий Безня, Изовы. Редактор В одиннадцатом заезде участвуют На первой дорожке Толгат Галеев, 6-й стартовый номер, по второй дорожке Максим Андреев, 12 стартовый номер, по третьей дорожке Андрей Ганцев, третий стартовый номер, по четвертой дорожке Андрей Королев, 9 стартовый номер, команда Локомотив. У него шестой стартовый номер. По второй дорожке Александр Бизня. У него пятнадцатый стартовый номер. По третьей дорожке Андрей Ганцев. Третий стартовый номер. И по четвертой дорожке тринадцатый стартовый номер Владимир Воронков. Ганцев обходит Александра Бизня и положение на треке Галеев-Воронков, Ганцев-Бизня. Основной вклад в технические силы команды внес президент профессионально спортивно технического клуба Лукоил Башкортостан Ралиф и гонщики нашей команды, а также ее болельщики, выражают ему огромную благодарность за столь сильную поддержку развития Смитвея в, в нашем городе. И по четвертой дорожке первый стартовый номер «Константин Горни». Сейчас мы видим коки поднимается с дорожки. Okay. Болельщики негодуют, негодуют. Вот пограничная такая полоса на горевой дорожке, студенном локомотиве, где мы видим, что полиция наводит порядок. Это впервые на нашем студенном локомотиве в городе давыд Что могут быть последовать штрафные санкции команде Спидвей центра Я этого не знаю, конечно. Я не компетентен сказать об этом. Тут разберутся вышестоящие люди. Но я думаю, что несправедливо все это сделать ну, нам остается только надеяться. Надеемся, На правильное это логичное правильно решение. решение. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Но поймите меня правильно. Он поступил как судья правильно, как судья правильно. Но как горожане, видимо, нет. Но это для нас разговор. Полиция еле успокоила зрителей. В течение 40 минут гонка была остановлена. Разъявленные болельщики кидали бутылки, банки и все, что им попадалось под руку. <свистов> Был объявлен перезаезд 14-го заезда. По второй дорожке Аринат Марданшин. По третьей дорожке Зенис Поповичевый, 14-й стартовый номер. По четвертой дорожке Константин Корнев. Первый стартовый номер команда Лукойл. Открывается Ренат Марданшин, за ним следует Константин Корнев, в третьим идет Денис Попович. Надо отметить, что большую поддержку наша команда получила от закрытого акционерного общества Озоник-Лукол в лице его директора футкулы Хамидуллина. Фаткул Ахайрулович предатель совета учредителя профессионально-технического клуба Лукол Башкортостан. Помогают нашей команде акционерное общество «Лукоу Дружбы его директор Наиль Мустафин и закрытое акционерное общество «Лукоу Дивон» его директор Тагир Низамудинов, а также администрация города Октябрьского в лице ее главы Юрия Королькова. По-прежнему на треке никаких изменений. Первый Ренат Марданшин, второй Константин Корнев, третьим идет Денис Попович. Конечки приближаются к финишу, финишируют в таком же порядке. Счет заезда 5-1 в пользу команды Алу. этой гонке. По первой дорожке стартует Михаил Старостин, его второй стартовый номер. По второй дорожке Андрей Королев, девятый стартовый номер, по третьей дорожке Флюр Калимулин, пятый стартовый номер. И по четвертой дорожке двенадцатый стартовый номер Максим Андреев. Открывается Андрей Королев, за ним идет флюр Калимулин. Но Михаил Старостин пытается обогнать Флюра Калимулина. И это ему удается. Места на дорожке распределяются следующим образом. Королев, старостин, Калимулин и Андреев. Видим, как Михаил Старостин и Флюр Калимулин встали в пару и не пускают Максима Андреева вперед. Весьма-весьма удачный дуэт. Кончики движутся в той же позиции. Первым идет Королев, вторым Старостин, третьим Калимулин и четвертый Андреев. Итак, финиш. Счет этого заезда 3-3. Общий счет 43-47. оценивать эту гонку на ваш взгляд как она прошла ну гонка сложилась для нас очень удачно потому что команда долго впилась э, очень сильная там ну это один из претендентов на медали открытого чемпионата россии ну, ребята там в целом проехали все хорошо михаил старость не хорошо проехал mm -hmm. ренат марданшин Талгат галеев ну и остальные по мере своей возможности тоже несли вклад в копию команды в общем, гонка получилась красивой, эффектной, ну и привезли два очка с выезда. Следующая ваша гонка, когда она состоится такая серьезная, с выездом куда-то? Ну, с выездом у нас все гонки серьезные также будут в Тольятти, значит, в Владивостоке. Ну, вообще, в этом году сейчас команд стало меньше, а все спортсмены, ну, так сказать, укомплектовались хорошими гонщиками. Ну, команды, в смысле. Mm -hmm. Сейчас слабых команд нет вообще. Нет таких слабых гонок ни, ни дома, ни на выезде. Все гонки сильные. Если оценивать команду прошлых лет и состав сегодняшней команды, как вот по силам, как вы оцениваете? Ну, как сказать, у нас... Вообще мы... наша команда же она всегда славилась как... Одна из сильнейших в Башкирии, да, да? наша команда всегда была одна из претендентов на медали. Нам, правда, не удавалось до золота добраться, но мы стабильно там второе, третье места в чемпионате СССР, СНГ, России ну, всегда занимали. Ну и в этом году, я думаю, где-то, наверное, в призерах мы будем. Насколько мне известно, спонсор нашей команды – это нестинная компания «Лукойл». Как она вам помогла конкретнее? Конкретнее? Ну, в общем, у нас как? Это… Значит, генеральный спонсор это нефтяная компания Лукойл, она несет основную тяжесть финансирования команды, в общем, там покупка мотоциклов значит, значит, приобретение даже КАМАЗ нам приобрели они. Это они все делают. А также еще у нас ряд учредителей клуба из которые тоже помогают. Но ну, надо хотелось сказать про нефтяной компании «Лукойл» – там это большой вклад значит, ну, в развитие нашего клуба. Там президент нефтяной компании. Олег Первый, значит, и первый вице-президент Сафин Ралих Рафилович. Ну, в общем, это их инициатива, и инициатива Юрия Королевского. Ну, вот такой, значит, создался круг. Это в том году, когда здесь проходили гонки, решили здесь, значит, сделать центр спидвей в городе Октябрьском. Ну, а также еще и администрация нам помогает, вот ремонт стадиона делает там, ну, ну, на уровне города все вопросы сейчас нам решают. А также у нас ряд еще учредителей, там, значит, у нас... С Уфе есть торговый дом Кембри, это значит там в лице директора Емельянова, потом Урал-Ойл, тоже фирма есть такая в Уфе, это генеральный директор Майоров. Потом, значит, ну, тоже очень большую нож унесет наш завод Октябрьский, Озонник Лукойл угу. в лице Хамидуллина, Фудхолы Хайрововича, также Лукоил Дивон. Низамудинов, Тагир Галевич. Потом у нас еще есть даже из Татарии один учредитель нашего клуба. Это Лукоил Дружба, Мустафин, Нависавирович. Ну, в общем, у нас круг большой. Все, ну, по мере своей возможности помогают клубу сейчас. Ну, на данном этапе фи финансовое положение нормально у нас. И, значит, техника, и форма. Ну, осталось только слово за нами, за командой, чтобы какие-то медали на чемпионате России завоевать. Хорошо, а вот как Вы объясняете, то, что все-таки такие солидные фирмы выступают Вашими спонсорами? Они все, вот директора, руководители этих фирм, они все поклонники спидвей или были мутагонщиками в прошлом? Ну, нет, ну, мутагонщиками в прошлом никто не был. Ну, все рядом со спидвеем были. Вот, взять Сафина Ролифа Рафиловича, раньше он в нашем городе жил, работал. Ну, он, можно сказать, яростный болельщик. Хотя он потом уехал на север, потом в Москву перебрался, ну, в общем... Но он никогда со спидвеем не расстается. Он даже на севере там организовывал спидвей. Вот Низамудинов Тагир Галеевич, он раньше был судья в союзной категории, тоже был всегда рядом со спидвеем. Но остальные, вот Холла Ру, сейчас знаю и многие другие, ну, просто болельщики. Просто поклонники этого вида спорта, да? Да, да. А вы сами? Вы сами в прошлом мотогонщик? Да, в прошлом я сам занимался. Выступал. У вас есть, наверное, какие-то титулы? Ну, таких особых титулов нету, но я так, попадал в финал России, в финал в СССР, выступал за команду несколько лет. Ну, таких особых результатов у меня не было, но ну, занимался спидвейн. Давайте вернемся к гонке в Далгах Пилс. При, когда я просматривал материал, снятый нашим видеооператором, там был такой момент, немножечко на 14-м, по-моему, заезде, немножечко такой скандальный момент вообще, как бы прокомментировали со своей точки зрения эту ситуацию? Ну, там все было в рамках правил. Значит, там как получилось? В 14-м стартовали там Морданшин и Кокин. Ну, там уже было ясно, кто-то из них должен был первый. Морданшин проиграл, проиграл старт Кокину. И, значит, он Кокин-то его ждал понаружу, что Морданшин поедет. Морданшин, значит, перестроился и вовнутрь. И уже вырвался на пол колеса. Кокин повернулся вправо. Морданшин нет. Поворачивался слева. Морданшин едет. Уже на полмашины пол Морданшин был спереди. И он стал на него ложить мотоцикл. Но ну, думал, все равно каким-то образом перекрыть. Но уже было поздно. Пока ложил мотоцикл на Морданшина и положил ему на заднее колесо. Ну и естественно сам упал. Все было в рамках правил. И Кокина сняли как виновник. Падение, заезда и все. А если бы не было такой ситуации, и Кокин пришел бы первым, то тогда наша команда отстала бы? Ну, зачем не отстало бы? еще три, было у нас как раз 39-39, ну, тогда, может быть, там вы, может быть, или три, три, или там четыре, два. Но у нас там был такой расклад по программке. Ну, в общем, это... у нас потом два сильных заезда было, мы бы, я думаю, все равно победу вырвали бы. Судя по реакции зрителей, которые были, судя по реакции болельщиков, которые были на стадионе, это э, не очень приятно было, да? Ну да, там кидали бутылки, где-то, наверное, минут 40 гонка задержалась, вообще, даже уже, ну, мы даже вообще не хотели выезжать, потому что вся дорожка была в стеклах, там и пластмассовые бутылки, а также и стеклянные бутылки летали, там вот, трибуна очень близко расположена к забору, ну, где-то минут 40 там успокаивали публику, там выступил там, руководство клуба, там и тренер, значит, что ему, или так поражение будет, или так будет поражение, лучше выезжать надо. Ну, все-таки последний заезд поехали, там угу. уже как? Ну просто поехали. Он уже ничего не решал. Понятно. Этот заезд. И привезли там три-три, королев первый, старостин второй, Калимурин третий, так и на этом гонка закончилась. Ну, в общем, немножко неприятно такие ощущения остались, да? Да нет, ну там вообще такая публика, это долго никогда без эксцессов. Позапрошлый год мы когда тоже. Выезжали туда, там тоже такие же скандалы были, там, когда еще тоже команда Лукова в Шкартостан была, вообще. Mm -hmm. тоже там, в общем, там агрессивная публика. Там себе народ такой. Да, очень яростные болельщики, болели за свою команду. А что бы mm -hmm. мы, Вы могли рассказать бы о гонщиках нашей команды, вообще, вот, каждого как-то охарактеризовать лично, с Вашей точки зрения? Ну, каждому дать такую маленькую, емкую характеристику, в двух трех словах. Ну, начнем тогда, наверное, по старшинству или по рамзу. Ну, Михаил Старостин – это известный гонщик, мастер спорта международного класса. Ну, это фанат, боец. Это, ну, живет только спидвей. У него, кроме спидвей, ничего нет. Мардан Шнарина то, тоже такой же фанат, тоже боец, он тоже, ну, клубовые спортсмены очень уравновешенные, их трудно выбить там из колеи. там, ну даже там бывает команда проигрывает, начинается там суетиться, нервничать. Эти спортсмены очень всегда по-боевому по настроены. Также Толгат Галеев тоже, ну, стабильный гонщик, он тоже всегда очки там 10-12 очков за команду привезет. Но а вот уже у нас Рузель Валеев, Эдик Шайхулин. Они так немножко, ну не совсем уравновешены. Ну, ну, опыта нет такого еще, когда, допустим, у Марданшем, у Галеева, Старости. Ну, наберутся опыта, нормально будет все. Также у нас молодежь еще, Ганцев, Корнев. Корнев второй год выступает ну, в чемпионатах. Тоже опыта набирается. Ну, с него спортсмен поводится. Андрей Гарцев тоже, ну, парень подает надежды. Но в том году у него еще два года у него вообще не сложилось. Езда. Когда он выступал в уфимской команде, там кто у него мотоцикл не был, то тренировок не был, ну, можно сказать, два года вообще не ездил. Uh -huh. Ну так в целом команда по боевому настроена на гонки. Ну, в общем, я думаю, результат в этом году будет. У всех uh -huh. большое желание ездить. У нас еще гонка с Салаватом немножко здесь не сложилась. Мы же в этом году практически дома еще ни, ни, ни, ни одной гонки не провели, одну тренировку, тренировку все провели, uh -huh. потому что тут у нас реконструкция стадиона была, забор меняли, вот ограждение троих, тут, все поэтому как-то. Ну и я бы еще сказал, что у нас не было такой, конечно, там установки, чтобы разгромить, погром строить Салавату, хотя мы там дома у них выиграли 55-33 с большим счетом. Потому сейчас у нас, соответственно, мастер Мегалады. Угу, да? Поэтому у нас, наша задача была просто только выиграть. Два очка в копилку команды, и не было там такого шоу. Что... Угу. Ну, а вообще, да. вот как Вы считаете, какими качествами должен <как> обладать человек, чтобы стать профессиональным сильным мотогонщиком? Ну, во-первых, должен быть тонкий расчет. Даже. Огромные желания, да, здесь очень, ну, тут огромная сила не нужна, здесь не нужно просто, на дорожке нужно думать головой. Ну и, конечно, бесстрашно надо будет. А так очень тонкий расчет нужно, и правильно, допустим, вираживать и правильно, там, по Ну, где-то ориентироваться на большой скорости нужно, быстро. Понятно. А когда случаются такие ситуации, Вы, как, ну, наш, значит, тренер нашей команды, допустим, когда вылетает с трека... Человек, мотогонщик, как вы реагируете на это вообще? Как, какое чувство? первое чувство бывает? Первое чувство, что вы, человек травму не получил. Страшно бывает? Ну вот так вот падение с Матвеем было, страшно было. Это потому что мы здесь вот прямо вот, ну буквально от нас, это метров 15, это падение произошло. Очень, очень неприятно смотреть, тяжело такие вещи смотреть. А сколько было в вашем опыте, в опыте вашей работы таких падений? Сейчас я не могу посчитать. Ну, почти что на каждой гонке бывает. Почти что на каждой гонке. Да. Но ну, не такие вот именно, что через забор там этот спортсмен вылетает. Ну, бывает, что и заборы проламывают, всяк бывает, а мотоцикл на трава там. Ну, в общем, спорт тяжелый, конечно. Не каждый сюда пойдет. Со стороны так вроде легко смотреть, они легко, свободно едут. А когда вот, допустим, сам едешь, очень, очень, очень тяжелый вид спорта. А почему люди вот так рискуют своей жизнью, своим здоровьем? Ради чего? Ради денег, ради какого-то такого захватывающего момента, риска? Ради чего? Ну, наверное, прежде всего это спорт. Ну, каждому человеку нравится, допустим, кому-то лыжи. Там, в любом виде спорта есть риск. Тот же футбол взять там или горного верна Ну, спорт, но ну, человеку нравится, это его увлечение. Сначала увлечение, потом он уже это, можно сказать, его профессия встает даже. То есть спидвей, риск это профессия. Да, можно сказать как. Так сказать. Да. Ясно. И давайте немножко поговорим о ваших планах вообще на будущее. Вообще, как вы меч... не мечтаете, а может быть, как-то планируете нам закончить этот сезон. Вообще, Как вы предвидите окончание этого сезона? Какие? Будет ли оно благополучным для нашей команды? Ну, На данном этапе я не могу сказать. Гона практически мало прошло. Но я думаю, в тройке-то мы будем. А так стараться будем, конечно, занять первое место. Все-таки учредителей, и спонсоров не подвести. Ну естественно, нашего болельщика. У нас тоже очень болельщик в городе. И понимающие в спидве очень здорово разбираются наши болельщики. Ну, Постараемся не подвести ни болельщиков, ни спонсоров. Ну а перспектива какая? Если сезон закончится, там в маленькой подготовка к следующему сезону. У нас же тоже проблем много. Надо и мотоциклы опять закупать, будет запчасти, готовить технику. Ну. А если вы займете первое место в чемпионате России, в командном чемпионате? Что дальше, если так кажется? Что дальше? На следующий год опять то же самое. То же самое, просто, значит, занимаемся. участия на каких-то мировых гонках это нет? Нет, у нас есть вот члены сбора но пока вот в этом году только Марданш у нас это, ну, попал в основной состав. Он, значит, пока удачно выступает, значит, попал уже в финал континента, прошел значит, полуфинал. Четверть финал прошел личный чемпионата мира, попал, значит, в финал континентальной зоны личного чемпионата мира, который состоится в Италии. У него и у нашей команды, конечно, и как у меня, как у бы тренера, мы хотим, чтобы он попал в гран-при чемпионата мира. Потом, начнем он примет участие в финале командного чемпионата мира в Польше в этом году. А вообще у нас перспективный план, пока вот мы уже там такие маленькие наработки есть с англичанами, Возможно, что мы даже осенью, если осень не получится, то весной точно в турне в Англию поедем на 5-6 гонок. Mm -hmm. А если значит, в этом году мы доберемся хорошего результата, то осенью поедем уже в Польшу точно обязательно на 5-6 гонок.